Когда хочется кричать, да, очень э, хорошо не кричать и направлять это в звук, чтобы не тратить энергию и силы, да. Долгий-долгий, да, выдох, я в ладошку кладу ей мячик, и на схватке она его прям сжимает, когда выдыхает. И еще. Сильно-сильно-сильно-сильно-сильно-сильно-сильно. Молодец. И еще разочек. Я вовсе не зря сижу в такой расслабляющей обстановке. Потому что сейчас мы пойдем расслабляться. Ну, точнее, мы пойдем смотреть, как же можно расслабиться в родах с помощью доллы. Потому что, несмотря на то, что уже все вроде как давно знают про то, кто такая долла, но вопросов постоянно очень много. Что же эти доллы делают такого в родильном зале? что нам стоит взять их туда с собой. И пойду я сегодня в родильный зал не одна. У меня будут две очаровательнейшие помощницы, которые согласились на эту авантюру, согласились прожить репетицию своих родов под моим чутким руководством. Первый этап, вообще, когда вы выбираете, что вы будете рожать с домовой, это знакомство. Знакомство проходит как прием в отдельном кабинете. И сейчас мы вот этих красоточек по одной туда будем отправлять. А я буду подслушивать. Давай, иди. Я тоже буду. Да, скажите, пожалуйста, как вас зовут? Александрина. Ну, какое у вас имя. Необычное, красивое. Угу. Александрина, скажите, пожалуйста... А фамилия ваша? Зин Зинкевич, пока что. Угу. Почему пока что? Вы скоро выходите замуж? Да, через два дня. Вот уже все. Да, здорово, немножко осталось совсем. Угу. Да, беременная, выхожу замуж, забавно. Классные. Спасибо. <свят> а в родах вы думали, как вы будете их завязывать, убирать? Я думаю, до родов они не доживут. Я их сниму. <свят> а, да, <свят> <хорошо>. <свят> Потом, может быть, что-нибудь придумаю, Прическу какую-нибудь. <свят> Хорошо, мы сегодня с вами познакомимся, да, вы выбрали роды с долой, с помощницей, да, и у нас такая первая консультация с вами, где мы поближе друг друга узнаем, примерно представим, как, что у нас будет идти, что вы хотите в родах, да, как вы хотите, какие-то особенности, вы мне расскажете какие-то, может быть, такие тонкие моменты, да, в вашей, в вашей психической организации. Связанные со мной, я поняла. Да, личные какие-то темы. А, есть небольшая такая анкета, Дата ПДР еще раз повторите, пожалуйста. А, у меня 8 марта 23 год. <свят> ага. угу. Так, а беременность у вас по счету сейчас первая. первая. Роды первые. первые. А, да. а ребенок у вас кого вы ожидаете? Мальчика. Мальчик. мальчика. Да. Мальчик у нас будет прекрасный. Вы уже придумали имя? Да, да? Здорово. Всем. Ну, пока не рассказывайте. Хорошо. Хорошо. Это секрет будет. Скажите, у вас вы планируете с дежурной бригады рожать, или это будет индивидуальные роды? Вы кого-то выбрали, какого-то врача? Вообще, честно сказать, прям вот свою бригаду я не рассматривала. Но я думаю, что в день родов будет и так прекрасная бригада. Хорошо. Скажите, а кто вас направил? Я иногда задаю такой вопрос. Кто направил ко мне? Иногда отправляют врачи, иногда мне говорят, муж увидел, что есть такая услуга, и я жену отправил. Кто вас отправил? Кто или ко мне? Да, Чье это было желание? Вообще, мы как бы думали о том, что нам нужен будет помощник в родах, угу. несмотря на то, что будет муж угу. а, присутствовать да, вместе со мной, но мы все равно думали, что нам нужна будет а, ну, небольшая поддержка, угу. так скажем, рядом со мной и рядом с ним, во всякий угу. случай. Угу. Вот. Ну, в принципе, это вот сразу пришло в голову. Угу. Да, доллы сегодня сопровождают не только маму, но и семью, и папу, да, и помогают папе как-то организовать это общение. Если она видит, что папа устал, она подскажет, да, там сменит его или наоборот подскажет, как лучше к маме подойти, чем помочь, такие тонкости, особенности. Хорошо. В целом, как протекала ваша беременность? Какие-то важные моменты? Ну вообще по анализам все хорошо, токсикоза у меня не было, что еще такого? Разве что легкие отеки, но ну, мне кажется, mm -hmm. это у всех, mm -hmm. да, ну, и немного история. спина болит. Mm -hmm. но это, mm -hmm. Mm -hmm. А травм спины, позвоночника, копчика были у вас? Mm -mm. Нет. Mm -hmm. Mm -hmm. Хотя я спортсменка, но травм mm -hmm. у меня не было. А каким спортом вы занимаетесь? Легкая атлетика. -атлетик. бегунья. Здорово. Да, сейчас скоро будет финишная прямая, Добежим Допижим до нее. А по профессии или сфера вашего образования, что вы чем? Занимаюсь. Учились на кого, может, работали по профессии, да? То есть какой вы человек? Вообще менеджер по туризму. Менеджер по туризму. Да. Путешествую часто. Вот. Хорошо. Это, кстати, очень хорошо, потому что, используя техники, знаете, да, гипнотехники, визуализации, человеку, у которого большое воображение по местам, куда он может отправиться в своем воображении, да, там, пляжи, горы, да, это такие места, которые можно представлять, картинки, да, в своей голове перед глазами и туда погружаться. И в вашем случае это должна быть такая насыщенная история из картинок. Я уже скучаю по горам, по морю. все скучают. Я так хочу уже увидеть. Хорошо. Проходили ли вы какие-нибудь курсы по подготовке к родам, лекции, что-то читали, знаете? Лекции, mm -hmm. книгу читала, потом mm -hmm. на мероприятия ходила, смотрела всякие видео на ютубе. Mm -hmm. Но на курсы прям вот глобально не записывалась отдельно, хотя они у нас в женской консультации есть, возможно, похожу. Mm -hmm. вот. Но я думаю, что информацию, которую я исчерпала, и так она уже... Uh -huh. вся в доступе у меня в голове uh -huh. ну вот и плюс ко всему я рассчитываю что все-таки в день X будет со мной и Акушер разговаривать, uh -huh. и Даула ну как бы все подскажут в любом uh -huh. случае я не буду там в сторонке где-то без да. информации то есть вы вот, вот так доверяете довольно окружению да, в этом в общем, плане, да, можете главное доверять. расслабиться и довериться это здорово да. Uh -huh. да, давайте тогда пройдемся по моментам, что бы вам хотелось чтобы было в родах, да? Ну, вот начнем, например, ну, техники дыхания это то, что мы будем практиковать, использовать, mm -hmm. я буду подсказывать, напоминать, дышать с вами рядом, вместе, да, акушерки, конечно, обязательно тоже все это делают, позы, мяч, футбол, все это тоже, да, mm -hmm. делаем. Душ или ванна, какие-то есть у вас предпочтения? Я думала и туда, и туда. Mm -hmm. ну, наверное, душ больше, мне кажется, он более расслабляет, в mm -hmm. плане, что вода постоянно. Mm -hmm. А вообще в ванной вы пробовали, вот когда беременная погружаться с животом, уже ощущения mm -mm. эти у вас? Mm -mm. У меня почему-то был страх. Мне сказали, что вообще лучше беременной не посещать ванну. Ну, то mm -hmm. есть при температуре mm -hmm. только выше, ой, ниже, Уровень, тела? да, да. да. Mm -hmm. вот. А как бы прикола нет в том, что если ты лежишь <свят> <свят> <свят> в прохладной <свят> воде, <свят> <свят> да, <как> то тебя <свят> не расслаблять, наоборот, больше ты mm -hmm. как-то Согласна, Ой. это не такое себе удовольствие. <свист> да, да, да, поэтому я что-то ванну <свист> уже давно не, не принимала вот так вот <свист> на расслабоне. <свист> <свист> <свист> вот. Ну, хорошо, да, можно будет рассмотреть душ, да, дальше... А, как пойдет массажные техники до да, тактильные прикосновения как вы если я буду вас трогать прироге это хорошо трось к этому не против да. а, свечи что-то мы добавим какие-то освещения дополнительные да, здесь конечно можно. зависит от дня и, да. и ночи да потому что если слишком светло свечи мало дадут эффект ну, да, да, но, в смысле нет. если что вы бы хотели чтобы мы зажгли с вами свечи такое? романтик да можно арома, там всякие а, манючки. Да, вы такой любите. А, насчет ароматерапии тоже тут такой довольно тонкий вопрос. Мы еще об этом поговорим уже в родзале. А, если вы какое-то масло используете во время беременности до родов, да, mm -hmm. то лучше его использовать. Какие-то новые штуки пробовать в родах, ну, не очень хорошая история. Да, mm -hmm. Может быть, неожиданная какая реакция, или наоборот, вам станет как-то не аппаративно, некомфортно. Да. Mm -hmm. да. То есть это должен быть скорее привычный какой-то для вас запах. Угу. А вот если у вас что-то использовали беременность беременности, лаван, цитрус. цитрус, обожаю запах цитруса да нравится да. По да. немножко подриться, да, да, да, да. свежестью ума добавлять да. угу. а Музыка, гипнотехники Музыку сейчас на самом деле слушаю редко, но если слушаю, то более классическая такая. Классическая. Спокойная, да, такая вот, чтобы прямо убаюкивала, либо наоборот успокаивала. Что-то, ну да, в принципе, все. Mm -hmm. Mm -hmm. Хорошо. Um, ну, как вы относитесь к медитациям, погружениям в себя? Прекрасно. Вот Что-то такое мы поговорим, с вами погрузимся, mm -hmm. да? Это хорошо тоже. Попробуем. Как вы относитесь к обезболиванию? Да? Потому что это момент, про который мы тоже должны проговорить. Да? Нужно понимать, что в родах все может быть. И важно ваше отношение, да? если врач заходит и говорит эпидральная анестезия. Прекрасно. Да? Тоже я, наверное, хотела. Мне почему-то советовали. Ну, это, конечно, не каждый, наверное, советует, но у меня был опыт, что вот девочки, которые уже родили, они рожали первенца и Сталкивались с болью, да, угу. там, ну, естественно, это мы все угу. столкнемся. Вот, они говорили, что первый лучше рожать с эпидуральной анестезией. Угу. Вот, вторые роды они как бы быстрее и легче ну, угу. по опыту девочек. Угу. И мне вот посоветовали, что если есть такая возможность, то есть угу. если ну, нет никаких показаний, там, да, например, угу. то сделать эпидуральную анестезию. Я угу. как-то вообще положительно к этому. Угу. Сейчас такое время, когда эпидуральная анестезия, мне кажется, это вообще не новость. и угу. Мне кажется, каждая вторая рожалась с эпидуральной анестезией. Uh -huh. вот. ну, достаточно, да, уже изученная тема и дозировки настолько минимальные, все это контролируется, что довольно безопасная история, но здесь, конечно, желание мамы тоже очень важно. Хорошо. Uh -huh. Какие-то поддерживающие слова, которые вам uh -huh. можно говорить и слова, которые точно не нравятся. Ну, вот, даже начиная uh -huh. с вашего имени, uh -huh. да, как вот вас точно не надо называть и желательно. Это то О, Многие путают. Мое имя Саша называют. Mm -hmm. Не люблю имя Саша ну, То есть у меня Александрина, mm -hmm. коротко Аля. Вот. Аля, да? Да. Mm -hmm. mm -hmm. все, в принципе, только не Саша. Mm -hmm. mm -hmm. Хорошо. Mm -hmm. Вот. А там какие-то, ты мой зайчик, девочка, давай, там вот какие-то да нормально, но главное, вот, чтобы грубости всего... не было, вот прям а, такой грубости. жесткой, угу. там, ты чё, ты не так делаешь. Можно, конечно, это сказать, но более мягкой форме, а когда подходит с кулаками, там, то это уже тяжело воспринимать адекватно. вот. Хорошо, слышала, Ну, это, конечно, редкость сейчас в частных родильных домах, конечно, сейчас уже во многом, даже весь персонал, довольно мягкой с мягкостью и с заботой относится. Так, хорошо. А скажите, что вам помогает собраться в какой-то такой момент очень трудный, тяжелый, да? Мотивация. Какая мотивация может быть? Путь к финишу. Финиш меня мотивирует. Да, для бегуньи, да, мотивация спортивная. Дойти до конца. Правда, под конец бывает, что вообще сил нет, но надо. Так, по поводу пульсации пуповины, плаценты, может, какие-то особенности, потому что иногда мама да, в таком состоянии уже, когда mm -hmm. может что-то забыть, и иногда доллар может что-то напомнить персоналу, например, подождите, подождите, мы хотели там подождать что-то, да, или забрать с собой, всякие моменты бывают, mm -hmm. здесь есть какие-то особенности, пожелания, ну, забирать с собой я бы не хотела, mm -hmm. не знаю, может кто -то забирает, а, в целом-то я знаю точно, что надо, чтобы она отпульсировала и в принципе все. Но, я думаю, врачи сами понимают, mm -hmm. куда пересекать, поэтому тут как бы да, не принципе, нужно… наглядно, врачи всегда это видят, если мама не верит, что она отпульсировала, даже дает потрогать в да, этом да, плане. Да, да. Mm -hmm. есть... По поводу перерезания пуповины, у нас врачи склонны пред, предлагать это сделать папе или маме вы как готовы муж папа быть, готов, готов? Я, я отдохну после этого буду лежать так mm -hmm. отдыхать потихонечку mm -hmm. а папа пускай пересекает mm -hmm. может вторую потом еще пересечь да, mm -hmm. mm -hmm. ну хорошо Смотрите, мы тогда обмениваемся контактами, и с сегодняшнего дня мы с вами на связи да, до момента ваших родов. Вы можете мне позвонить, написать, спросить любой вопрос. Если я буду некомпетентна, я спрошу у коллег врачей и передам вам нужную информацию. Да? То есть мы с вами на связи. Но если у вас начинаются роды или что-то похожее на роды, и, например, ночь или не ночь, вы мне звоните в любое время суток. Uh -huh. да? Потому что если вы мне ночью напишите смс-сообщение, я просто его не услышу, uh -huh. и народы к вам не приедут. Поэтому вы мне сразу звоните. Я всегда собрана, готова. Со мной всегда ездят вещи все необходимые в машине. Я сажусь быстренько в машинку и приезжаю к вам сюда. Хорошо. Здесь мы с вами встречаемся тоже разные моменты бывают в зависимости от ситуации, которая у вас, да, на, какой вы, на каком вы этапе, да, uh -huh. или вас а, помещают на дородовое, да, или на послеродовое и потом вы уже в родзале, или уже в родзале. То есть мы можем встретиться в трех местах, да. Обычно uh -huh. врач говорит, можете звать доу, да, да. Вы вступили в роды, да, то есть вы ждете какую-то информацию от врача, uh -huh. вот, и тогда уже. Пишите, звоните. Я поняла. Спасибо вот. большое. По поводу, когда вы едете в роддом, да, это тоже тема, кстати, подробно обсуждается, но сейчас тоже уже не сможем полноценно, но это тоже обсуждается. Когда вы едете, с кем, кто вас повезет, муж или скорая помощь, да. И. Кто принимает решение ехать или не ехать, да? Здесь э, в нашем случае ДОЛА не принимает решение. Вы можете мне сообщить, но uh -huh. я вам дам рекомендацию позвонить в роддом, а, где вам ответят акушерки, да, нашего родильного отделения, uh -huh. и а, вы расскажете, какие у вас симптомы, отошли воды или начались схватки, расскажите о ваших ощущениях, и они вам скажут, побудьте еще дома, сходите в дождь или выезжайте, мы вас встречаем. Мы да? То есть да, акушерки дадут рекомендации уже более конкретные, это уже будет их ответственность. А, еще, да, я беру иногда контакт мужа, родственников, да, телефон, чтобы мы тоже были с ними, если нужно, на связи. Про фото и видео в родах, mm -hmm. на что вы согласны, как, как, в какие моменты что сфотографировать, что снять, что точно не снимать, а, тоже я веду, тоже ваш mm -hmm. оператор. Можно весь процесс родов, либо только в конце, как-то как вам хотелось бы... Вообще, думала, что момент, когда уже ребеночек сам появится, uh -huh. запечатлеть. Uh -huh. Была идея с видео, ну, то есть, поснимать отрывисто. Потом uh -huh. я бы сделала из этого фильмец такой. Uh -huh. Ну и, в принципе, уже, да, uh -huh. на моменте, наверное, родов самих, не знаю, уместно будет или нет, но вот когда именно ребеночек появится, так вот, ты, -ты, -ты uh -huh. было бы очень классно. Хорошо. Ой, ну, мне очень понравилось, на самом деле. Я не думала, что столько впечатлений может вызвать одна консультация. Да ладно, Почему? Ну, во-первых, я первый раз с Довулой общалась, и, в принципе, это... поняла, что ну, это действительно большая помощь будет в родах. Если бы у меня не было мужа на родах, я бы, вот, обязательно взяла бы с тобой помощник, сто вот, процентов. Вот, поэтому советую сейчас пообщаться, просто можно не понять. Сейчас посмотрю, поговорю. Да. Давай. Угу. Как вас зовут, скажите? Марина. Марина. Как, так, вы выбрали себе помощницу в рода, да, решили, что Доула будет с вами в этот прекрасный день. Смотрите, у меня есть небольшая анкетка, мы по ней пройдемся, да, самая основная информация, которая может мне потребоваться, да, чтобы лучше как-то вас узнать, понять, лучше вам помочь и так далее. Скажите, пожалуйста, вашу дату ВДР? 12 марта. Ага, 12 марта. Скажите, кого вы ждете, мальчика или девочка? Девочку. Девочка. Угу. Это у вас какая по счету беременность? Первая. Первая, Первая беременность. Угу. Скажите, пожалуйста, у вас роды планируются с дежурной бригадой или какой-то врач индивидуальный вы выбрали? Пока нет, но угу. хотела бы с врачом, угу. индивидуальным врачом. Угу. Кто-то у вас есть на какой-то врач? Пока думаю. Думаете, хорошо. А, так, скажите, пожалуйста, как протекала ваша беременность? Какие-то были особенности? Да нет, вы знаете, все было хорошо. Угу. Вначале был токсикоз, немножко, где-то недельку. Угу. Потом все нормализовалось. Угу. Чем-то занимались во время беременности, ходили на какой-нибудь фитнес, бассейн, какие-то. Ходила на гимнастику, mm -hmm. улила в парке. Mm -hmm. Много дышала свежим воздухом, Отлично. кушала фрукты хорошо. Mm -hmm. Как малыш, как вот ваши ощущения, шевеления, какой-то будет дискомфорт или вы себя с ним комфортно чувствуете вместе? Комфортно чувствую, сплю на левом бочку. Mm -hmm. Mm -hmm. Толкается, иногда икает. Mm -hmm лапки бьет ну, ночью, Дает вам поспать ночью Ну, чуть-чуть поначалу потолкается Потом успокаивается И сплю хорошо Хорошо Скажите, были у вас какие-то травмы Поясницы, копчика, какие-то хронические Нет, хоть я и спортсмен, но нет Да, вы спортсмен, интересно Расскажите, чем вы занимаетесь? Конным спортом и бассейном занималась, плаванием Здорово вас мышцы, ног Сильные, так да, говорят, это. да. Да, что -то, я тоже про это знаю. Угу. А растяжку вы делаете, делали? Как у вас Делаю. растяжка? Да, потому что можно немножко это как-то, да. Конечно, даже чтобы сесть в седло, нужна растяжка. Угу, угу. А, хорошо. А, и, кстати, я вот не знаю, а за сколько до беременности вы перестали этим заниматься? Так, ну, как ну, как, вы, как вы знали, сразу да. Ну, бассейном угу. еще, да, как угу. бы физиологических целях, а все-таки слышать mm -hmm. не поосторожнее. Да, уже. закончили. А вернуться планируете через сколько примерно? Ну, через несколько месяцев, как mm -hmm. будет, самочувствие, состояние. Mm -hmm. А вы преподаете или... Нет, просто берете уроки. Вы занимаетесь, да. берете уроки? Там какие-то соревнования бывают, да? Ну, какое-то бывает, mm -hmm. да, я просто для себя занимаю. Ну, здорово. А и по терапии опробовали что-то такое? И по терапию mm -hmm. пробуют те, кто не спортсмены, mm -hmm. а чаще всего для больных деток. Mm -hmm. А я думаю, помогает. это можно любому человеку Можно, да, но для больных деток, mm -hmm. например, mm -hmm. ДЦП очень mm -hmm. помогает, помогает. Очень даже, помогает, да. Помогает, да. Mm -hmm. Занимаются. Mm -hmm. Без седла, они причем ездят. Mm -hmm. Хорошо. А, а ваша профессия? Где вы учились? Ну, вот примерно в какой, каком, какой сфере вы больше? Считаете? Туризм, сервис, общепит. Mm -hmm. Интересно, похожая история. Тоже слышали сегодня. Mm -hmm. Так, хорошо. Скажите, Марина, вы проходили какие-нибудь курсы по подготовке к родам? Что-то читали, слушали? Может быть, ходили в какой-то клуб, да, там в Петербурге много? Ходили на семинары mm -hmm. с моей подругой. Mm -hmm. Читаем литературу, книги. Mm -hmm. Mm -hmm всю информацию, которая только есть, по этой теме стараемся. Что-то знаете, как дышать, какие периоды родов примерно представляем? Примерно представляем, есть. да. Угу. Обычно, если я понимаю, что мама, например, говорит, что она не знает, но нам скоро идти с ней на роды, то я иногда в конце уделяю этому какое-то время и могу вкратце рассказать про периоды, особенности, например, три важных техники дыхания, да, как хотя бы дышать. На самых сильных схватках, на потуге, что делать, да, вот какие-то особенности я примерно, ну, стараюсь рассказать, важную информацию. А, вот. Скажите, если, да, вы планируете в какой-то роддом, представляете, куда вы поедете, думали ли вы о том, как, на чем вы поедете, скорая помощь это будет или своим ходом, или муж привезет, или вы за рулем? Думала, скорее всего, она такси, но на есть такси вероятность, что как она доедет, нет. <свят> Вполне не только по этому поводу. Да, такие себе они ответственные таксисты, да, в плане mm -hmm. доверить им жизнь <свят> а, двоих сложно. Mm -hmm. А скорая помощь? Очень часто скорая помощь закреплена за каким-то Ну, no, везет mm -hmm. в ближайшее, куда ей удобно. Хотелось но бы. Если, <свят> есть договор, <свят> о... если есть договор. Если mm договор, -hmm. то это mm -hmm. хорошо. Mm -hmm. Ну, в общем, этот момент нужно будет вам продумать да, за какой-то, да, да, у нас ПДР, плюс-минус две недели, это практически месяц да, и вам нужно заранее продумать этот момент, как вы поедете, на чем вы поедете, угу. с кем или одна, угу, чтобы эта ситуация не застала вас врасплох. Угу. Хорошо, скажите, пожалуйста, вы планируете народы взять еще мужа или мама, сестра, кроме Дола? Кто-то еще вы бы хотели? Ну да, если смогут, да, или мама У -у -у. или мама. У -у -у. мама или муж, да? А они готовы? Да. Тоже желают. Да. Хорошо. А, скажите, сейчас мы примерно пройдемся по ну каким-то особенностям, да, что бы вы хотели в родах, чтобы было, да? Угу. Самое основное, ну техники дыхания, это мы все будем делать, я буду вместе с вами дышать, подсказывать, помогать, напоминать, да, тут не нужно быть отличницей, да, нужно просто стараться делать, да, выполнять. Акушерки также, кроме меня будут акушерки и врач, которые тоже будут напоминать, говорить, как правильно дышать, помощников в этом плане тоже будет достаточно. Позы разные можно принимать, да, как вам захочется. Если мы чувствуем, что вам больно, некомфортно, можно поменять позу. Да. Здесь я буду предлагать что-то. Также акушерки будут что-то предлагать, вы опираетесь на свои ощущения внутренние. Фитбол, да. Против фитбола вы ничего не имеете. Нет, Пробуем фитбол вдоль и поперек. Хорошо. Предпочтение а, предпочтения какие-то по душу или ванной, может быть, вам всегда о чем-то мечталось из этого? Всегда так. люблю воду, все равно, mm -hmm. Mm -hmm. можно попробовать и так, и так. Mm -hmm. Хорошо, mm -hmm. тогда начнем с душа, а там как пойдет? Кстати, очень часто э, мы с мамой сначала идем в душ, моемся там, расслабляемся, а потом параллельно набираем ванну, переходим в ванну, ну, в общем, это такой, может быть, процесс плавно перетекающий потом можем выйти опять вернуться куда нам больше понравилось это все а, возможно скажите свечи ароматерапия что-то хочется как вы к этому относитесь дома тоже делаю свечи Да, здорово с У -у -у. как раз с ароматизаторами мне нравится У -у -у. а какие вы предпочитаете запахи апельсин У -у -у. хвойные У -у -у. лаванду У -у -у. хорошо да, лучше, конечно, в родах использовать запахи, которые вы уже до этого пробовали, да, ощущали, да. чтобы не было чего-то такого необычного. Гипнотехники, медитации, как вы к этому относитесь? Положительно, но не пробовала. Не пробовали, да? Интересно было бы. Угу. Хорошо, попробуем. Музыка. Какие-то предпочтения по музыке? Может, вы любите рок, может быть, классику или, опять же, медитативные какие-то мотивы? Не но все-таки, мне кажется, в родах, наверное, будет звуки природы лучше. Угу. Звуки природы, хорошо. Они угу. успокаивают. Угу. А, скажите, вот смотрите, мы, конечно, можем себе много всего придумать, как нам хочется красиво, да, но нужно быть готовым к тому, что, может быть, из этого всего у нас ничего не получится, да, такое тоже можно быть, может быть, да, нам нужно быть к этому готовым, да, мы, конечно, планируем, но как пойдет дело, ни, никто не знает, ни я, ни вы, ни врачи, да, потому что есть вы со своими ощущениями, есть малыш. Тоже со своими ощущениями изнутри, и есть ваше совместное взаимодействие, да, как оно пойдет. Поэтому а, нам хочется, мы постараемся, да, мы сделаем все возможное, вы сделаете все, что вы сможете, да. А, мы вложимся, постараемся, но как пойдет, мы не знаем, да? это будет для нас такой сюрприз. Вот. Скажите, как вы относитесь к обезболиванию в родах, к эпидуральной анестезии? Но если это mm -hmm. требуется, если это нужно для малыша, тогда mm -hmm. то есть уже да просто будет не типа... знаю будет больно mm -hmm. или не будет. Mm -hmm. Нет, тетя очень у меня а мама тоже. Как мама? Мама легко родила. Легко родила. Да. Mm -hmm. А вы одна в семье или у вас? Одна, одна. Да. одна. Вам мама рассказывала про свои роды? Да. Mm -hmm. И про тети народа рассказывала и про свои. Здорово. У вас такой вот как бы позитивный багаж да. получается. Да, это очень хорошо тоже. А скажите, пожалуйста, какие поддерживающие слова ну, вам будет приятно услышать, да, которые действительно как-то поддержат вас. И слова, которые точно не надо говорить, или фразы это могут быть дорогая моя, наверное, не надо говорить. да, хорошо. но а Зайенька все-таки надо. да. да. да. и еще такой важный момент, я в родах часто перехожу не с вы на ты, да, ну потому что в родах такой момент, когда я уже, да, буду говорить, да, ты, пожалуйста, Зайенька, да, иногда можно объединяться, да. да? да. Да, в родах я все-таки не как психолог, да, не как психотерапевт, психоаналитик, хотя я обожаю это тоже. Но здесь я разделяю, да, и здесь я, правда, больше как сестра, мама. Иногда действительно это какие-то роли, которые мешают, смешано, да, отчасти как подруга, как просто, да. Но немножко отличаюсь тем, что я не скажу своего мнения там и не оценю. Эх ты там могла бы получше потрудиться, что ты играешь, я не верю, что тебе больно, да, как могла бы сказать подружка, например, да, там что это ты тут корчишься, давай, <смех> да, я скажу, ну слушай, давай, ты молодец, да, то есть я как принимающий человек, который будет принимать все, все, вот все, что будет происходить, поддерживать <смех> и поддерживать правильно. <смех> что помогает собраться, да, допустим, какая-то ситуация, где ну немножко так будоражит уже да, всех и вас и мне нужно как-то помочь вам собраться вот это тоже может быть слова или какое-то действие вот что помогает прийти в себя Чёткость. надо это сделать надо это сделать да угу. Угу. хорошо а, скажите какие-то пожелания по поводу пульсации пуповины плаценты что-то об этом думали да, знаю, что она должна отпульсировать mm -hmm. максимально, насколько это возможно, и не mm -hmm. всегда, к сожалению, делают так, что mm -hmm. так получается. Минуту и все, хотелось бы mm -hmm. подольше. Mm -hmm. Да, здесь, конечно... Оценивают ситуацию врачи, да, да потому что если ребеночек себя чувствует не очень хорошо, да, ему срочно нужна уже какая-то оперативная помощь, то ну, никто не сможет дать возможность ждать, да, пока отпульсирует доповиду, его сразу положат на столик и будут оказывать все Ну, необходимо. здоровье важнее, я понимаю. Но если все в порядке с вами, вы тоже в себе, с ребенком, то, пожалуйста, в нашем роддоме пуповина пульсирует, сколько она пульсирует, потом даже можно дать показать, потрогать, что она действительно ну, уже получается. перестала пульсировать. Да, и у нас врачи предлагают перерезать пуповину или папе, или маме по желанию. Так что здорово. Да, вы можете это тоже сделать. По поводу... В конце мы обычно обмениваемся с вами контактом сейчас, да. С этого момента мы с вами на связи 24 на 7, да. Все, что вас беспокоит, не хватает какой-то информации, вы мне пишите или звоните. И если я некомпетентна в вашем вопросе, я спрашиваю у врачей, да, и могу как-то вам помочь, да, или направить вас к какому-то специалисту, да, чтобы вы у нас не остались наедине со своей какой-то непонятной ситуацией. Дальше, если у вас начинаются роды, вы также мне звоните, если особенно это ночь, по телефону звоните, но не пишите смс, потому что Хорошо. смс я не прочитаю, да? я ее просто не услышу, поэтому, если это ночь, вы обязательно звоните, днем можно написать о своих ощущениях тоже что-то, да. Дальше, по поводу того, когда вам выезжать в роддом, ну, например, у вас отходят воды, да, или начинаются схватки, то вы можете мне об этом сообщить, что у вас что-то началось, но я не принимаю решение а, зато ехать вам, выезжать уже или еще побыть дома. Здесь а, вы связываетесь со своим врачом или роддомом, в который, в который вы планируете да, поехать, и там уже этот момент контролируют акушерки, они берут на себя эту ответственность, это их зона. И дают вам рекомендации. Побудьте еще дома, сходите в душик, да, если это тренировочные схватки, и нам нужно эту историю uh -huh. как-то поконкретнее увидеть. Или вам скажут, ой, нет, давайте-ка уже выезжайте. Да? То есть это будут их рекомендации, и вы дальше уже а, едете. Вот такая вот история. Спасибо. Какие-то вопросы? Ну, ну да, что-то может быть Конечно. если что, можно написать, позвонить. Хорошо, тогда мы с вами на связи. И... и с вами тоже. Если, например, у меня договор только с Гоуой, ага. даже с Скандинавией, кому я должна звонить, вот, то мне должна сказать, я еду уже или ехать или не ехать. Да, если у вас договор со Скандинавией, вы звоните в родильный дом, вам сразу дают при заключении договора номер телефона, вы звоните, вам отвечают акушерки родильного отделения и спрашивают у вас, что происходит, что вы и дают рекомендацию, выезжать или нет, или говорят, все, мы вас готовы встречать. Да. Все, поняла, то есть все равно им Да, все равно, им да, все равно акушеркам или своему врачу, угу. если у вас индивидуальный доктор. И потом на осмотре, да, как правило, мама, например, мне тоже пишет эту информацию, да, что вот у меня началось, там я выезжаю, да, или я уже выехала. Я говорю, хорошо, тогда дождемся, когда пройдет осмотр, и после осмотра она мне пишет. Врач сказал, пусть Доула выезжает, или все, я вступила, или раскрытие такое-то, да, то есть какая-то информация, и я сразу уже принимаю решение, что я все, я еду. да, И не сказала, мы с вами встречаемся... В разных местах можем встретиться. Это может быть дородовое отделение, если еще как бы вы только вступаете, да, но я уже приехала, или вы захотели, чтобы я уже пораньше, но вы прям вступаете в роды, да, или вы на послеродовом. У нас э, женщина, которая вступила в роды, она сначала на послеродовом оказывается в своей палате, в которую потом uh -huh. послеродов и вернется. Она там располагается, уже свои вещи раскладывает. Например, в этой палате мы с вами встречаемся тоже. Мы можем даже там в душ еще сходить на мячики, как-то потихонечку раскочегариться перед тем, как перейти да, в родзал. Или мы сразу встречаемся в родзале, если вы уже прям вступили-вступили, вас перевели, я могу приехать уже туда. Эта девушка, которая была первой, Александрина, да, такая, с такой кучерявой, красивой прической. Она может быть более открытая, позитивная, активная, да. А вторая девушка, да, Марин, она может быть немножко закрытая, да, немножко в себе и будет больше прислушиваться а, к своим ощущениям и как-то может ей что-то, да, не понравится, она об этом сообщит. Но это очень тонкие различия, честно говоря, нет такого, что кардинально они изменяются. Я буду с ними себя вести так, как уже на практике мы будем вместе друг друга чувствовать, да, я буду спрашивать, как тебе... Нравится, не нравится, приятно. Да? Она должна будет корректировать а, уже мое поведение, мои действия. Я буду всегда спрашивать эту обратную связь, это очень важно. И они обе довольно... Тактильные, контактные, да, открытые. Они обе не против каких-то телесных контактов, да, расслабляющих техник. Поэтому мы сегодня попробуем очень многое. Да, и массажи посмотрим, и гипно попробуем техники, да, и ванну, и душ. Да. Обе девушки, в принципе, готовы и в одну зону пойти, и в другую. Поэтому сегодня... Попробуем показать все, что возможно. Девушки очень хорошо настроены, очень позитивно и готовы отдаться, расслабиться и получить удовольствие. Путешествовать будут с ребенком. Я тебе говорю, это очень крутая тема. Правда? Красиво. Да. Так, девочки, родильный зал Финляндии. О, М -м -м, классно! Проходим, проходим, проходим, проходим. Вот так это выглядит. Осматривайтесь. Из-под очень. Прям тепло-тепло. Комфортная температура. Чем тут пахнет? Это какой-то специальный запах? или у нас специальный свой фирменный запах. Финский? чистоты и немножко влажности. Скандинавия, да? здесь немножко Да, да, как будто в тропическом чем-то. Тропический. Тропический, тропический. А, да, Финляндия, сауна. Я в Таиланде, хорошо, вы сидите в сауне, а я в Таиланде, все. Да. Я в Таиланде, я в Таиланде. я была в сауне в Финляндии, ну, там вот эти. прикольно было, действительно. Ну здесь, да, такая, конечно, скандинавская тематика. Ну, так тепло, уютно, хорошо. Комфортная да, температура. Дайте попробую, как это. Сейчас будешь целый час пробовать. Ничего себе, целый час. Цел... Не, ну, не а так, просто не просто постоянно, просто. В, один, в одной позе. Тут прям все так это. Да. подготовлено. Да. Да, оборудование. Так подушка много для меня я ожидала, потому, что. что... Хорошо. Так родзал вообще выглядит. Да? Теперь вижу, как он выглядит. А я, а, я, а я тебе говорила, что родзал сейчас как дома. Я Это вообще говорю. очень комфортно. К тебе. Короче, будут что-то а здесь будут показывать. Знаю, ну, всякие кнопочки сенсорные, да, правда, не знаю, они для врачей или для... Ну вот это ктг -шка. Нет, ну вот это вот, например, пульт управления какой-то. <свят> пульт управления ребенком. <свят> мы осмотрелись в родильном зале Финляндии. Сейчас эти две красотки будут переодеваться. Спойлер, они будут в купальниках. Вот. В общем, мы пошли переодеваться. Не смотрим, не смотрим. <свят> <свят> У нас тут тихо, темно, тепло и весело. Эти красотки уже обнажились в купальниках, я их тут закрываю свои своей груди, потому что у нас будут водные процедуры. Но сейчас Софья принесет специальные одеяния и расскажет, что же мы будем делать, кто будет, в каком сценарии. Вот и Софья! И это не рояль в кустах, она пришла. Да, Так, смотрите, у меня есть для вас такие замечательные сорочки для родов, да, Александрина, да. Сейчас мы облачаемся в них и погружаемся. В сон. Погружаемся в атмосферу э, первого периода родов. Это будет у нас самое начало, латентная фаза, но которая уже развивается. Да? Вот, вот, Софья, сразу, давайте первый период родов, это какая фаза? Это сколько у нас открытия, вот что, что да, происходит? Давайте посмотрим. У нас, вы знаете, есть э, выделяет три периода. Да? Период раскрытия. А дальше второй период рождения, да, как потуги, и третий период рождения плаценты. Да? Мы сейчас начинаем с первого периода, он также делится на фазы, латентная фаза, активная фаза, и еще иногда выделяет такую переходную, но иногда не выделяет. Вот мы сейчас оказываемся в этой фазе латентной, где раскрытие да, оно еще идет, идет, идет, и примерно это до... Это все относительно, да, все эти размерчики, ну, примерно э, до 5-6 сантиметров раскрытия, да, то есть ощущения еще довольно слабые, э, мамы уже, э, ну, они уже останавливаются, чтобы подышать еще, да, ну, иногда могут говорить. Всех индивидуально, кто-то уже не может говорить в этот момент на схватке, а кто-то еще может говорить почти до самого конца, mm -hmm. да? а, В общем, все это индивидуально, и сейчас мы вот здесь с вами попробуем вот эту латентную фазу немножко прожить, а, вот как мы оказываемся с мамой, да, в родзале, и я прихожу. Покажу по поведению, что мы ходим, делаем, дышим. Я напоминаю, например, что мы ходим в туалет, периодически пьем водичку, да, сейчас погружаемся и пробуем на себя, да. То есть мы в латентной фазе, раскрытие у нас есть, ну еще такое небольшое. Александрина, смотрите, сейчас вы э, пришли в родзал, пришла я, и мне ваш врач, например, говорит, или вы, что у вас раскрытие, ну, примерно 3-4, может быть, сантиметра, да, вы ощущаете уже на схватках так ощущаете их да хочется остановиться подышать я обычно прихожу мы с вами общаемся спрашиваю ну как все началось как вы тут приехали разговариваем да то есть какую-то часть мы больше разговариваем и вот мы ходим а я могу что-то предложить, водичку попить. Я напоминаю маме почаще ходить в туалет, побольше пить воды. То есть, это вот, что касается поведения. С этого момента уже, как мама сюда к нам поступила, я уже смотрю, чтобы она не садилась а, попой да, на кровать, чтобы сидеть только мягко на, на мячике. Хорошо, да. Как сейчас себя чувствуешь? Нормально, пока угу. еще живем. Схваточка начнется, да, и мы с тобой ее продышим. Хорошо. Держи все. Ну, например, да, дальше мы, давай, пока схватки нет, можем походить еще, mm -hmm. А Сейчас схватка начнется, мы ее продышим вот здесь, облокотившись на подоконник. Да, это очень тоже удобно. Mm -hmm. Начинается. Mm -hmm. Да, начинается, смотри, просто делаем вдох Живот. и выдыхаем через рот. Mm -hmm. Спокойно вдох через носик и выдыхаем через рот. Да, но только когда схватка, да, это будет ощущение более сильное, и uh -huh. а, когда такие сильные ощущения, хочется куда-то лечь, облокотиться, просто стоять, маме как будто бы уже невозможно, и нужно на что-то опереться, да, и uh -huh. вот ты тогда облокачиваешься, да, на подоконничек, я смотрю, чтобы ножки твои были расставлены пошире, да, и вообще в родах мы уже стараемся ножки не сводить, и за этим доула всегда смотрит, чтобы ножки были пошире, и вот на схватке мы дышим с тобой, и я... Немножко покачиваю тебя в стороны, да, делаю вдох и выдыхаем, и Выдох такой подлиннее, подлиннее, да. Я могу а, немножко помочь тебе массажем. Да, это будет такое обезболивание. Да. Я могу просто положить руки да, на ромбик Михаэлиса, да, тут такой треугольничек, и просто от моего тепла, от тепла ладони моих рук уже будет а, создаваться такая анестезия, можно сказать. Да. Вот. Дальше, если уже посильнее ощущение, да, я могу какие-то круговые движения, уже массажные, добавлять. Угу. Да, схватка ну, да, заканчивается, помогает. Угу. и мы можем встать, все, дальше как ни в чем не бывало, мы ходим, продолжаем разговор, который у нас был, и дальше действуем. Походили, походили, поговорили, вот снова схватка, а мы где-то здесь стояли, например, я говорю, вот-вот можно здесь облокотиться. Да, встать, и мы снова продыхиваем схваточку, да? То есть облокотиться можно на, можно на, любую, вот так, да? Да, можно на любую поверхность, да. Или это может быть кровать. Да? Очень удобно, когда это кровать, ее тогда можно попросить или акушерку, да, какой-то персонал или долу, чтобы поднять ее повыше. Да? И тогда мы берем подушечку. И тоже очень удобно можно сюда облокотиться. Да? И сейчас опять схватка может быть посильнее давай попробуем подышать еще более шумно вдох Да? И здесь а, сзади есть такие точки, у ромбика да, есть по бокам такие точечки, прям как ямочки, и на схватку а, Дола помогает как раз таким массажиком, она эти точечки массажирует по кругу. Вообще все, что я показываю, это все делают и акушерки, и партнеры, и папа это может использовать, да, это такие способы, навыки, которые очень помогают, да? угу. И также смотрим ножки чуть-чуть пошире, да? и покачиваемся, да? Угу. Хорошо. А, здесь а, можно маме тоже, а, когда схватка закончилась, можно сделать немножко такой массажик да, по спине. Угу. Хорошо, схватка закончилась, мы снова ходим. Например, хочется сменить какую-то позу, попробовать что-то другое. Сейчас мы попробуем колено-локтевую позу. Я не могу сказать, что это использует каждая вторая мама, но периодически да, мы ее используем. Да? Коленочками сюда, а ручками мы облокачиваемся на мячик. Угу. Ручками на мячик и пробуем расслабиться, чтобы ручки были как будто бы ну, вот так вот. Посмотри на меня, пожалуйста. Вот так вот. А, как на парте? Как на парте, да, точно. Вот, И чуть-чуть подальше ножки и пошире. Mm -hmm. Должно быть прям так комфортно, да, что можно как будто бы расслабиться и даже немножко приснуть. Да? Mm -hmm, прикольно. Да. И тогда в этот момент тоже у меня появляется зона, да, доступная очень хорошо, когда схватка, мы также продыхиваем, да, вдох, выдох. Если схватка уже достаточно сильная, то мы добавляем какой-нибудь звук. Это может быть звук А, О, У или Фу. Да? Такой фу-да. «Фу". И погромче, погромче мы выдыхаем и подольше. Да? фу да. У нас а, можно использовать различные мячики, так как здесь очень удобно, да, на схватке тоже. Это может также помогать любой партнер взять с собой в рот такой мячик и помассажировать эту зону. Угу. Иногда на схватку а, можно, как будто бы вот, делать такое сдавливающее движение косточек, тоже помогает обезболивать, да, вот некоторые доулы, акушерки тоже, как будто бы таз немножко сдавливают, да? угу. Также мы здесь тоже крутим, да, тазом, можно между схватками так отдохнуть. Покажу маленький момент из техники рибоза, да, который, угу. да, я... Я возвращаюсь. Да, я немножко сделаю отступление. Все доллые, абсолютно разные. И кто-то использует техники, которые им больше нравятся. Да, кто-то углубляется в ребоза, кто-то в ароматерапию. Э, в общем, кто-то в гипнороды. Все разные. У каждого свой любимый способ. Да, Что-то что -то я тоже иногда использую, но не могу сказать, что я приверженец чего-то одного. Это очень хороший расслабляющий момент, когда мы... Можем между схватками выполняется, когда мы можем расслабить маме таз. Можно использовать специальный шарф, можно полотенце, да, и мы вот такими потряхивающими движениями расслабляем маме тазовое дно. Это очень несложно и что вы чувствуете? Лиз? Очень прикольное расслабление, как тверг. Да. Но это делается между схватками, да, то есть такая вот техника. Можно с обычным полотенцем это выполнять, да. Если что-то по то, подлиннее, то... Также используется, мы подтягиваем животик, да, маме тогда становится тоже полегче, как будто бы, да, она меньше чувствует вес mm -hmm. и тоже такие покачивающие, mm -hmm. но все это тоже очень индивидуально. Кому-то может не захотеться, не понравиться. Плюс какие-то особенности да, родов, процессов, это тоже может согласовываться с врачом. Да? Многие акушерки есть, которые сегодня даже в родах говорят, что это там у тебя резиночка распусти, да, и как будто бы э, двери все должны открыты быть, волосы распущены, чтобы раскрытие пошло быстрее. Да? Есть такие а, идеи. Но мне кажется, это имеет место быть. Действительно, волосы туго завязаны в пучок, да, и напряжение головы, да, нервное окончание, они могут создавать некое ощущение напряжения и, ну, как бы во всем теле. И это, наверное, как-то логично, да, когда мы распустили, ну, легче расслабиться, самой большей части расслабления. Иногда советуют, да. Но они не должны мешать, да. Мама, где совсем не мешает, она уже не может дышать. Пух, пух, это тоже не очень удобно, должно быть комфортно. Да? Угу. Да. Так, хорошо. Ну что, Марина, смотрите, э -э у нас будет с вами такая история, что вы хотите подвигаться, вы активно, схватки уже чувствуются довольно сильно, да, ну, например, это уже тоже там 3-4 сантиметра к 5 ближе, да, угу. да, и вот начинается схватка, и хочется ее продышать, да, и тогда, угу. я говорю, сейчас будет схватка, мы ее попробуем продышать на мячке. Угу. вы садитесь на мячик, Ага, как? Аккуратно. аккуратно, да, да, вперед. Сейчас я положу вперед подушечку, ага. и мы ее продышим. Ага. Хорошо, да. Между складками можно будет поближе, да? Мне кажется, чуть-чуть нужно. Да, немножко. Ага, между складками можно будет прилечь на подушечку тоже, немножко расслабиться. Ага. Когда скажете, складка начнется, да? я немножко помогу вам по массажиру. Угу. начинается схватка да мы дышим с тобой вдох да? можно поинтенсивнее да угу. иногда я делаю такие вкручивающие тебе движения кулачками да и это тоже очень помогает угу. очень угу. да еще а, можно использовать такую грелку теплую да сейчас она не включено, да? Но можно использовать и тоже приложить сюда, на это место. Кстати, кому-то холод помогает обезболиться, кому-то вот такая теплая горячая грелочка. Это угу, да, это тоже все можно пробовать. Схваток достаточно, чтобы попробовать все способы. Угу. Да, хорошо. И вот схватка закончилась. Можем с тобой встать. Угу. И мы немножко зах... хотим с тобой быть такие более активные немножко потанцуем под музыку да? движения у нас должны быть все такие раскрывающие да? ножки тоже пошире мы mm -hmm. движемся тазом да, в разные стороны это какие-то могут быть восьмерочки да, мы выписываем mm -hmm. Mm -hmm. это может быть э, какая-то там mm -hmm. макарина mm -hmm. дача Да, мы тут двигаемся по полной программе, меняем музыку, это может быть и русский рок, и все что угодно, да? Естественно, мы не прыгаем, но двигаемся, и в принципе это фаза латентная, да, она еще позволяет повеселиться, потанцевать. А между мы также разговариваем. Здесь я еще тоже спрашиваю, как муж, а когда он приедет, а что он пишет. Ну или мама сама делится со мной, он там переживает. Уже все думали, что я родила, а я еще не родила. Я предлагаю отложить телефон, да, и говорю, что нужно заранее предупреждать, что подерней на 10 позже, да. Вот вся эта история. Тут мы еще разговариваем, да. Дальше, еще что мы пробуем с мячиком. Ну покажем еще пост, да, например. А, тоже мама садится вперед также. Да, угу. начинается схватка. Угу. Вы садитесь вперед. Схватку мы также продыхиваем. Я делаю какой-то массаж, может быть, между схватками, да, по всему телу. Между схватками могу помочь расслабить спину очень важно чтобы у женщины была расслаблена спина до да? от плеч и спины ну как бы проходит напряжение по всему телу распространяется да поэтому за плечками мы всегда а, следим вот. и дальше между схватками мама может расслабляться таким образом что а не мама а вы марина вы а, схватка закончилась и ты облокачиваешься назад ко мне да и прям расслабляешься и можно так посидеть. это между схваточкой, да можно так расслабиться мы опять о чем-то говорим или например ты уже даже можешь погружаться куда-то внутрь себя да я говорю что-то гиб на какие-то моменты например так Да, это очень такая поза наверное про безопасность потому что сзади сидит какой-то человек, которому ты доверяешь. Mm -hmm. Можно расслабиться. Можно расслабиться. Да. Но это между схватками, потому что схватку в таком положении очень некомфортно. Mm -hmm. Mm -hmm. Да, начинается схватка. Да, Марина, ты совеешься. И дальше мы да, массируем. Mm -hmm. Да, очень хорошо. Mm -hmm. Можно я нарублюсь в чат? С вопросом. Да, вот, Рослан, а, угу. а вы говорите, что вот это может делать доллар акушерка и. И и, и, и. и, да. и Муж, и муж да. Да. В чем тогда вот отличие именно доллар вот что может делать доллар чего не может да. делать? Акушерка, У -у -у. муж, У -у -у. сторонний человек, который проходил мимо. Ну да. А для начала, наверное, самое важное, что доула находится все время. Да, она практически не отлучается, ну, только по первой необходимости, да. Все остальное время она находится с мамой, да, Ей, она не устала и не может лечь поспать, она не может куда-то уйти, что-то там случилось, да, она пока мама не родит, находится рядом. А в отличие от мужа, родственников доула понимает все периоды, что происходит, что будет происходить, да, а насколько ситуация какая-то важная, срочная или все в порядке, да, оценивает и психологический комфорт мамы, и какой-то физиологический, да, но ну, вот, mm -hmm. контролирует все-таки выносливая и не волнуется, да, то есть mm -hmm. в этом плане. А далее, в отличие, может быть, от акушерки, да, и медперсонала, я скажу что доула точно не делает да здесь а, доула ни в коем случае я ни в коем случае не оказываю никаких не делаю никаких медицинских манипуляций да я не смотрю раскрытия я не ставлю датчики ктг я даже на них не смотрю и не говорю что ой что-то сердечко там вообще это меня абсолютно не касается дальше я естественно не делаю никакие инъекции да не ставлю катетер. Я никак не оцениваю ситуацию, и даже в своей голове я стараюсь не придумывать, сколько нам еще осталось, а еще долго или еще мало. Я вообще отпускаю эти мысли и нахожусь, вот пока все это не произойдет, чтобы как-то себе тоже план какой-то, да, и ожидания не придумывать. И женщине я тоже никаких а, не рассказываю, как бы, прогнозов. А -м -м. если уже не могу больше, хочется обезболить? Ага. Уже довольно сильное ощущение, да? Угу. Угу. Да, очень важно, сколько это длится. Если это уже. Если это первый раз мама сказала, мы попробуем с тобой сейчас поменять позу, да, походим, посмотрим. Если ты я вижу, что это длится уже какое-то время, я тогда говорю, сейчас я позову врача, да, и вы вместе с врачом э, посмотрите, какие могут быть варианты, да, врач расскажет, какие дальше будут сценарии, и что можно сделать, да, и тогда мы уже примем, вот ты примешь какое-то решение, да, я тебя поддержу в твоем решении, хорошо? Хорошо. Угу. Дальше хорошо. история такая, здесь либо, э, возможно, анестезия действительно, либо душ, да, с ванной, поэтому Наши мамы пока что не хотят анестезию, они еще готовы справляться сами, и мы дальше отправляемся э, в душ и ванну, попробуем водные, водные техники. Водные. Угу. Так, и хорошо, Марина, все, заходи. Сейчас мы настроим водичку. Угу. Угу. Кстати, если у нас мама заходит а, с КТГ, да, у нас есть такая Моника аппарат КТГ дистанционный, то она Датчики у нее прикреплены прямо к животику. Она заходит в кабинку, а сам аппаратик мы вешаем сюда на веревочке, он довольно маленький. И КТГ продолжает записываться у нас у врачей в кабинете, и мама спокойно здесь принимает душ. Сейчас мы настроим водичку. Марин, пробуй, как тебе сама, пока держишься на году. Можешь пока что спокойно ополоснуться сама, как тебе комфортно. Угу. Сверху, да, все, а, просто полностью ополаскиваешь, да, угу. да. Угу. и сейчас, например, начинается схватка, да, и ты говоришь, ой, начинается, да, и ты душка даешь мне, и можно облокотиться сюда, да, руками, да, например, да, ножки пошире, да, обычно двумя руками, схватка сильная уже, да, и на схватку я буду тебе помогать, да. А, поливать на поясничку теплом, да? У -у. Или полностью, да? У -у. Да. да. У -у. Хорошо. Например, мы так пару схваток можем с тобой продышать. И потом я предлагаю а, закатить мячик. Ага, держи. Сейчас я закачу, можно воду не выключать. У -у. Да, садись на мячик. Так, чтобы тебе было удобно. Смотри, чтобы еще... А, сейчас, подожди встать. Нам нужно немножко в тот уголок, чтобы не закрыть дырочку, а ножку... Ага, вот так. Ага. Да -да -да, вот так. Да-да-да, вот так. Ты сейчас можешь просто поливать себя. Сейчас хватки, например, нет. А я зажгу свечи, хорошо? У -у -у. И включу музыку. А, в этот момент я часто включаю музыку. Зажигаю свечи, чтобы у нас уже было а, здесь по потемнее, да? мы стараемся поддерживать тепло, темно и тихо и здесь мы приглушаем свет очень часто мамы сами просят а можно ли выключить свет, да? здесь нет такого освещения другого поэтому я зажигаю свечи и мы выключаем свет угу. да и вот здесь довольно комфортно вот, например, начинается снова схватка угу. Да. И мама да, может держаться, может просто сидеть, дышит. Да, вот так дышит. И я поливаю... Вода комфортная? Да. И я поливаю животик по кругу, да. Это тоже очень помогает продышать схватку. Напоминаю маме дышать. Фу, дыши, дыши, молодец, молодец. А между схватками мы поливаем все тело, да? Иногда мама расслабляется. И облокачиваемся на спинку. Вот сейчас попробуем блокатиться, ножками можно упереться в стеночку. Да, это довольно комфортная поза, чтобы расслабиться и вообще себя никак не держать. Да? И часто в этот момент мама может проваливаться, да, в какой-то сон, засыпать. Здесь я иногда рассказываю какие-то гибные истории, да. Почувствуй, да, как все твое тело расслабляется. Представь, как шейка раскрывается. Угу. Да, и малыш продвигается. Продвигается, выплывает навстречу тебе. Да. Иногда мы здесь разговариваем. Мама иногда рассказывают, здесь какие-то тоже вспоминают интересные истории. Иногда что-то рассказываю я. Мы здесь можем провести целый час на самом деле. Вот в душе просто сидя. Целый час мы разговариваем. Mm -hmm. Очень удобно и действительно расслабляет. Да. И, да, не и мамы думать. не хотят выходить, чаще всего Нет, еще посидит. Да, дорогие. <свят> <свят> да. Но здесь мы а, тоже слушаемся врачей. Если они говорят, пора выходить, мы как бы выходим. Если они говорят, сидите сколько хотите, да, то. Можно уже раскрытие, да, да что уже, выходит. да. Обычно, если маму подтуживают, да, вот такие ощущения, то, конечно, мы уже выходим из души, да. И вот эта вся история с водой, она очень успокаивает, да? Я включаю здесь а, музыку. И иногда мама настолько расслабляется и погружается внутрь себя, что мне даже ничего не нужно говорить, да? Просто мама настолько в себе, что я просто своими какими-то рассказами могу даже нарушить какое-то маме, да, такое единение в себе. И здесь, правда, очень комфортно, очень хорошо, тепло, важно. Uh -huh. тех, кто любит воду вообще замечательно. <свят> да, да, да. Uh -huh. Я стараюсь, да, поливать ножки, чтобы мама не замерзала, да? Uh -huh. Да, если схваточка посвинее, uh -huh. мы дышим также вместе и поитенсивнее со звуком. <свят> Вдох. <свят> Вдох. <свят> Выдох обычно подлиннее, чем вдох. Угу. Очень хорошо, молодец. Анари. Ну, как тебе это было? Там было тепло, темно. Замечательно. Я бы на самом деле так все оставила. То есть свечки, uh -huh. вода, медитация, uh -huh. либо дола, чтобы говорила что-то, либо uh -huh. музыка какая-то такая успокаивающая. Uh -huh. Я не думала, что это будет именно вот так. Мне очень понравилось. Да, это действительно помогает расслабиться, максимально погрузиться, там действительно тепло, уютно, такое как бы гнездышко, из которого не хочется выходить, и многие мамы, они, можно мы еще посидим, комфортно, да, да. И очень комфортно, можно расслабиться, даже на мячике сидя, да, чуть здорово. Спасибо, я рада, что вам понравилось. Александр, смотри, я обязательно помогаю, чтобы, mm -hmm. потому что мама чтобы не, не покачнулась, да, потом уже будет больше живот, да, и тяжелее это mm -hmm. все. И очень важно. Mm -hmm. Ну как, по ощущениям mm -hmm. потеплее? Нормально вообще, хорошо. Да, можно чуть-чуть подсъехать, а, утереться ножками да, mm -hmm. туда и mm -hmm. здесь. Может так комфортно, чтобы даже шею сюда положить и назад и голову. Можно, mm -hmm. угу, голову. можно немножко добавить и воды. Но мы, в принципе, сейчас ее и будем добавлять, потому что мы а, просто так в ванной практически не лежим. Потому что у нас же схватки. Мы не просто лежим на да? нее. Так, сейчас попробую зону. И когда у нас схватка, да, мы также дышим на схваточку. Да? А я поливаю животик. По кругу да по животику вот например начинается у нас схватка угу. мы делаем вдох и долгий долгий выдох да и вот такой массаж напором душа по кругу тоже помогает а, схваточки немножко облегчить и ножки опять видишь вместе нужно чтобы они были пошире чуть-чуть угу. да? можно подсогнуть их вот так вот да? да все таки мы делаем такой проход малышу да чтобы у него был выход чтобы э, тазовое дно расслаблялось, да, шейка раскрывалась. Угу. А вот И так можно? можно как удобно, да? но ну, чтобы вы чувствовали себя комфортно. Угу. Также, когда мама находится в ванной, я не могу никуда уйти, ни в туалет, ни по каким делам. Да. Если я вынуждена уйти, я обязательно зову другой персонал, чтобы кто-то был маму в ванной. Ни в коем случае мы одну не оставляем, потому что э, мама может как-то там уехать в воду, потерять сознание, любые состояния, да, это техника безопасности, поэтому маму мы ни одну никогда не оставляем. Да? Здесь мы также между схватками расслабляемся, да? поливаем ручки, плечки. Очень важно смотрим, чтобы плечики расслаблялись. Угу. Ага. Соня, почему ты стала довольна вообще? Ам, ну. Вообще, я изначально мне была интересна тема перинатальной психологии. Я сначала училась на перинатального психолога, да, чтобы консультировать, так как изначально я психолог, психоаналитик. А потом эта тема стала развиваться. Это было 10 лет назад, еще когда это все началось. И я захотела вести курсы по подготовке к родам, где все показывают с малышами, объясняют. Я подумала, как это здорово про семью. Я тогда уже тоже была беременна первым сыном, сейчас ему уже 10 лет. Вот. И Мне было это интересно. Да. Мы тогда оказались на практике в девятом роддоме. Это первая моя была прям практика-практика, где мы уже помогали мамам, увидели как это все, я еще сама не рожала тогда. А, вот. Это произвело на меня большое впечатление, а, но, наверное, уже после того, как я а, оказалась в родах сама, и оба раза, кстати, я ездила по скорой, а, это были дежурные бригады, это было 10 лет назад и 7 лет назад. И вспоминая этот опыт, конечно, я понимаю, насколько важна вообще помощь, потому что в первых родах я была одна. А, совершенно <с> Так вышло, да, это когда поток Вот, и поддержка нужна была Я вспом вспом вспоминаю этот момент, как муж меня проводил И я думала, мы сейчас с ним вместе дальше пойдем Но ему сказали, все, все, пакетики оставляем, уходите И я почувствовала себя тогда таким ребенком Мне было 23, что как, я одна с пакетами И тут же мне сразу, так, на клизму, давай, давай и, Ой, и все, и на меня как будто бы это все обрушилось, и я была одна, мне приходилось о себе напоминать, а посмотрите меня. Это, было, это были долгие роды с долгой историей, и было непросто. Но я справилась, все было в порядке. На вторые роды я опять поехала по, по скорой, но все прошло, кстати, вообще идеально, без вмешательств, недолго. Эм, но я помню эти ощущения, и я вижу, как женщины рожают с поддержкой, с кем-то вместе, Насколько сейчас созданы эти условия, я понимаю, как это здорово, как это классно, когда ты не один, когда рядом какой-то там близкий, родной человек. Вот. А вообще часто пользуются сейчас а, поддержкой? Я думаю, сейчас намного чаще пользуются а, помощью мужа. Мне кажется, партнерские роды сейчас вот прям популярны. очень популярны. Я думаю, да, это, угу. конечно, меняет уже видение пап сейчас, да, другие папы, которые сходили, рассказывают другие своим друзьям, да. конечно, это очень важно, какими впечатлениями делятся, и больше пап проходит этот опыт, очень позитивно, кстати, положительно, да, очень мало историй, когда папе там совсем стало плохо, и им было тяжело, или потом у них испортились отношения, сейчас как-то все это так организовано, весь процесс, что и папа один не оказывается со своими эмоциями, да, тут всегда есть персонал, который папа может поддержать, или дол, или акушерки. В общем, семья оказывается в такой, да, заботе вокруг со всех сторон, и это довольно комфортно, и хороший опыт у всех получается. Но доулы тоже есть, да, но папа все-таки, наверное, чаще сегодня. Это здорово, мне кажется. Я бы со своим мужем, может быть, хотела, он сказал, что я бы не пошел, это женское дело, давай, вот. А, ну, я бы, например, с мужем, если бы пошла, то не на все моменты, да, где-то мы бы договорились, что он выйдет, да. Ну, поповину, мне кажется, здорово перерезать папе. Они потом же говорят, вот, я перерезал поповину. Мне вообще кажется, что это здорово. Мне особенно очень нравится, когда всякие блогеры делятся тем, что они вот были народом. Угу. Приведу пример, вот когда Никита какие-то джигурда. Угу как бы я не фанат его, если что, но он прикольный мужик, делился да, тем, что его жена родила перед ним mm -hmm. детей, и он назвал ее Богом. Ну, то есть мне этот момент запомнился, mm -hmm. и когда мужчина этим делится, мне кажется, это правильно, потому что сейчас как-то вот эту всю тему почему-то закрывают, хотя пытаются все равно раскрыть. И когда вот в интернете видишь такое, оно вызывает прям умиление mm -hmm. и ощущение, что это правильно, так должно быть. Да, здорово. Это что-то объединяющее, это не про разделение, когда женщина свое делает, мужчина свое, а здесь получается такое общее дело семейное, и мужчины как-то иногда начинают больше уважать женщину. Так и должно быть, что все-таки ребенок не только женщине нужен, но как бы вместе, да, вы идете к этому, чтобы вместе вы проходили через этот, ну я бы сказала, день X. Вот, и вместе пережили все эти эмоции, это правильно. Да, но здесь, вам еще не прохладно? Нормально? И здесь очень важный момент есть, да, еще, конечно, мы не можем его не учитывать, когда это должно быть обоюдное согласие и папы, и мамы. Ну, так бывает, что кто-то не хочет, да, папа напрашивается народы, а мама, простите, это интимно, я не хочу, да, это нормально. Или наоборот, мама тащит с собой папу, а папа, нет, что-то я не очень хочу, и не хочу выглядеть слабым или растеряться, еще что-то. И это нормально, это нужно учесть. Это должно быть обоюдное согласие. Почему каждый этого хочет. Прямо можно разобрать. Mm -hmm. с психологом можно это разобрать. Или с врачом, акушером, гинекологом да, На консультации решение должно быть принято как бы, по договоренности. И желание должно быть у обоих. Это согласна. Ну, можно обсудить всякие моменты также. Да, кто когда выйдет, когда будет рядом. А, кстати, очень хорошо в вот, этой теме помогают а, занятия по партнерским родам. Да, где обучают... Папу, маму, чем папа может помочь и не мешать, да, с какой стороны, где, что. Мне кажется, вот если идти на семейные роды, то лучше проходить, конечно, подготовку, там много полезной информации. Вот. Ну, а мы сейчас находимся... Возможно, мама, да, не захотела... Возможно, вы не захотели... Ты не захотела. Анестезию. Ага. Сама справляешься. Мы лежим в ванной. Уже скоро будет полное раскрытие. Но тебя еще не подтуживает, да, но ты нормально туда дышишь, справляешься. Мы продыхиваем здесь с тобой схватки. Да. Можно погорячее, кстати. Да, потому что тоже. Кстати, вода должна быть, ну, не прохладная, должна быть теплой. Иногда кушерки говорят, там погорячее сделайте воду, да, то есть они тоже, конечно, все это контролируют. О, ага. Мы немножко откроем, чтобы у нас не было потопа. Угу. Да? И здесь такая история, что мама тоже расслабляется, погружается. Я, например, поливаю животик, поливаю маму. И здесь мы пробуем погрузиться да, в себя немножко, в такое сознание. Нужно расслабиться, можно положить голову, ножками упереться, чтобы было комфортно, да? Угу. И здесь а, я рассказываю о том. Мне даже не рассказываю, а пытаюсь, да, я пытаюсь э, сделать так, чтобы в твоем воображении всплывали картинки, твои воспоминания, возможно, знакомство с твоим мужем. Да? Такие приятные воспоминания, которые помогают как раз, э, чтобы больше продуцировался окситоцин, эндорфины, э, да, такие гормоны, они нам очень нужны в родах, чтобы шейка лучше раскрывалась, схватки становились сильнее, матка работала, да, поэтому здесь мы используем такие техники воображения, и я говорю, вспомни, да, как вы познакомились, во что он был одет, во что была одета ты, да, где это место, где вы вместе. Я выключу душ, потому что... Очень mm -hmm. шумно, да? А, еще я включаю обычно музыку, да? Это все под музыку, водичка еле-еле бежит. Кстати, попробуем сейчас напор сделать поменьше. Сказать, Нет, не получится. Но... Было близко. Да, можно поймать, да, этот момент. И я сижу тоже здесь рядом, да, и рассказываю тебе, да? Попробую расслабиться, погрузиться в свои воспоминания. Да, возможно, ты вспомнишь ваш первый поцелуй, да, роты, они вообще похожи на секс и вырабатывается похожий гормон, похожая история. И если это все вспомнить, погрузиться, то процесс может пойти лучше, быстрее. И потом появится второй ребенок. Ну, через какое-то время, да. Вот. И можно вспомнить ваши какие-то приятные путешествия вместе. Ну, свадебное путешествие, конечно, не получится вспомнить, потому что я очень... Вот, и, да, может быть, ты одна куда-то поехала отдыхать, без муж. да, это было тоже классно. До брака, да? Да. До заключения брачного договора, да, было такое. Да, но если там было что-то очень приятное, где наслаждалась природой, водой, открытые визы, Классно. Это было время. Да. Вот. И вода у нас уходит вместе с нашим временем. Вот. Но мы, кстати, разговариваем, разговариваем, но у нас начинается схватка, да, и она уже такая прям ощутимая. Кстати, ножки мы не забываем, что мы их не сводим, пошире держим. И вот мы сделаем вдох. И выдох. Уже пошумни, уже хочется добавить звук, вот, Когда хочется кричать, да, очень хорошо не кричать и направлять это в звук, чтобы не тратить энергию силы, да, как бы, да. Но только это примерно схватка сейчас в латентной фазе была. А когда уже прям актив-актив, мы уже так, вот так, вот так уже, да, начинается, да. И какое-то время уже у нас водичка уходит. Да, здесь находимся. А что касается ароматерапии, да, аромамасел в родах, то, конечно, их хорошо использовать. Они бывают разные, да, есть, которые помогают женщине расслабиться, имеют эффект обезболивания, да, и даже помогают быстрее уснуть, как-то между схватками восстановиться. Ну, чаще это лаванда. Ну, это, наверное, самое такое распространенное, да. Есть а, запахи, которые помогают немножко взбодриться, да, и это нужно, например, нам в определенные моменты, да. То есть в самом начале можно лаванду, да, потом немножко взбодриться и потом в конце чуть-чуть добавить лаванду, когда нужно расслабиться, да, То есть все это тоже периодически меняется, подбирается. Чтобы взбодриться, это чаще апельсин, мандарин, иногда мяту используют. Да? Но долы, как я уже говорила, бывают разные. Да? Есть долы, которые увлекаются прямо арома. Это вообще часть их жизни может быть чаще всего. Это девочки, девушки, которые вот как-то действительно эта тема им интересна. И они более тщательно этот вопрос изучают. У них большой очень выбор масел. Масло, конечно, в первую очередь должно быть качественное, хорошее качественное. хорошее масло стоит а, хороших денег, да? то есть масло, которое вы покупаете в аптеке там, за 100, 200, 300 рублей чаще всего это не совсем настоящее масло и оно не даст нужного эффекта. А, вот. Я практически не использую масло, ну вот такая моя особенность или минус, может быть я еще как-то захочу изучить этот вопрос, но если мама Здесь важный момент, да, нужно, чтобы мама до родов с этим маслом была знакома, чтобы она этот запах чувствовала, возможно, она его использует на коже, делает с ним массажи, дома зажигает. Если этот, ну, как бы, да, если этот запах ей нравится и уже знаком, да, то в родах, конечно, это смело можно использовать. Да. И если мама мне, ко мне приходит на консультацию и рассказывает о том, что вот я бы хотела лаванду, я ее люблю, мы с ней знакомы, то, конечно, мы все это сделаем. Может быть, она принесет свои даже капельки, да, это абсолютно как бы, нормально. Или мы принесем, да, хороший запах, который, с которым она знакома. Соня, а ты не уйдешь, когда придет врач? Нет, ты что правда думаешь, что я могу уйти в такой ответственный момент? Нет, конечно. Я буду до самого конца и еще потом целых два часа. Да? Кого не слушать? А, а кушерку, слушать только акушерку, да? Я могу что-то иногда подсказывать, но четкие инструкции только акушерку. Внимательно будешь ее слушать и стараться из всех сил вот именно выполнить то, что она просит, да? Вот здесь нужно собраться, как будто бы это контрольная, которое да, ты пишешь в школе. Вот акушерка говорит, ты делаешь так, хорошо? Шо. Это будет очень, ну, это будет достаточно быстро по сравнению с предыдущей всей нашей историей, да? И нужно набраться сил смелости уверенности в себе и сделать это да я буду рядом Хорошо. я помогу угу. так а сейчас ой к нам уже идет акушерка мы будем перемещаться э, на кресло да так у нас будут роды сейчас примерно да? то есть это все примерно как это может быть может быть по-другому но мы покажем какой-то вариант угу. Смотрите, куда мы, дорогой, присаживаемся. Угу. Здесь я помогаю, да, забраться, Тихо -тихо. чтобы не упасть. Угу. Упираемся ножками, мой дорогой. Берем за поручни, облокачиваемся вперед, солнышко. Угу. Двигаемся чуть-чуть поближе. И когда начинается схваточка, делаем глубокий вдох, заход держим дыхание и сильно, сильно, сильно тужимся. Ощущение такое, как будто ты хочешь в туалет какать. Не боимся этого ощущения и выполняем. Сейчас дождемся схваточку. Да. Мариночка, схваточка начинается. Да. Глубоко вдыхаем. Угу. И сильно, сильно, И... сильно, сильно. Молодец, молодец, типа, молодец. Типа. Молодец. Угу. Хорошо, молодец, угу. молодец, молодец. Плавный выдох. Хорошо, молодец. Глубоко вдохнула. И еще. Сильно, сильно, сильно, сильно, сильно, сильно. Молодец. И еще разочек. Очень хорошо, Марин, молодец. Угу. И плавно выдыхаем. Угу. Какая ты умничка. Угу. И сейчас схватка закончилась. Да? А, я могу а, очень часто в этот момент прям сильно испаряется под. Да, обтереть влажной тряпочкой лицо. Да? Еще у меня есть такая классная штука. Вот такой классный веер. Да. Так. Здесь я не хватает воздуха. Тут, кстати, классные картинки. -то тоже, и не хватает, не хватает воздуха. воздуха и между схватками здесь можно как раз хорошенько подышать расслабиться да? мы здесь расслабляемся, чтобы набраться сил ну, перед новой потугой да? А, или я даю глоток воды, здесь можно глотнуть да, между потугами, набраться сил настроиться на новую потугу, новую схватку чтобы полноценно проработать ее да? и выполнить все, что скажет такой Мариночка глубоко вдохнула и сильно-сильно-сильно. Какая ты молодец. Вот у нас родилась головка. Угу. Выдохнула. Выдохну. Глубоко вдохнула. Угу. И еще разочек. Тужимся-тужимся-тужимся-тужимся-тужимся. И вот появилась наша лялечка. Мариночка, угу. держи свое сокровище. Тут у ребеночка неанатологи накрывает полотенечком, да, мама держит ребеночка крепко, начинается золотой час, да. Да. И, а, я уже достаю телефон, да, это мы обговариваем с мамой, что я снимаю, фотографирую или видео, да, как они с ребеночком, да, первые первые съемки, первые снимки. Мамы часто здесь плачут, смеются, разные эмоции у всех абсолютно, а, в общем, прекрасный самый момент, который мы Фиксируем. Здесь мы все поздравляем. Да. Поздравляем. А поздравляем Ура! Ура. Молодец. Мы справились. Ты умничка. Спасибо. Да. И потом малыша забирают неонатологи, и у мамы начинается третий период. Я тоже нахожусь рядом с мамой, могу отойти к столику, сфотографировать малыша, и обратно нахожусь здесь. А что, а что делать? Да, и я могу разговаривать, ну что, как ты себя чувствуешь? Потом говорю, ну молодец, ты же говоришь, что все получится, а какая ты молодец. Хочет? Надо Кстати. немножко потерпеть и чуть-чуть попозже уже на послеродовое. Сейчас я тебе принесу чай, когда все закончится, да, можно будет попить чай горячий, сладкий, mm -hmm. черный или зеленый. Но когда уже вернешься на послеродовое отделение, свою палату, там можно будет уже покушать. Uh -huh. Кресло привозилось в кровать. И мамочка у нас спокойно может кушать, шевелиться, поворачиваться, делать все, что угодно. Врачи уносят ребеночка? Никуда не уносят. А, здесь у нас а, Александрина сейчас лежит, отдыхает. но Отдыхает между сильными схватками, да? когда уже вот скоро-скоро. Ощущения сильные. Скоро уже придет акушерка, но она уже устала, и мы лежим на кроватке, да, и... Схватки сильные, мы их продыхиваем, а между схватками она прям проваливается в такой глубокий сон. Это очень хорошо, она набирается там сил, и она даже может меня не слышать, она как будто бы отключается. Но важно, конечно, ум свой не отключать, а направлять его на что-то другое. А, да, мы все-таки включены. А, в родах здесь полноценное стелется постельное белье, да, по внешнему виду это, да с цветочками, это она очень уютная, домашняя. Сейчас у нас просто такая да, штука, наразовая. Вот. И вот сейчас она проснется, просыпается она от того, что начинается схватка, и она начинает, она даже не открывает глаза, она начинает просто, фу, начинает дышать, да, и я начинаю вместе с ней, да, говорю. Давай, давай. Фу, долгий-долгий, да, выдох. Я в ладошку кладу ей мячик, и на схватке она его прям сжимает, когда выдыхает. Фу. На схватке хочется что-то сжать. Иногда я даю пояс даже от халата. Да, тоже девочки скручивают. Да, что-то хочется сжимать. Свою руку здесь давать очень опасно, да, потому что мамы бывают разные, да, и разные силы. Иногда даю. Ну, как, я же не заберу, если она меня взяла за руку. Да, если я чувствую, что моя рука сейчас нужна, конечно, я буду маму держать, да, и за руку, и двумя руками. Да, но иногда эффективнее руки будет мячик. Да, мама выдыхает и делает так. Да, только складка будет не такая слабенькая, а посильнее. Я буду говорить, что это волна, да, мы ее сейчас продышим. Сила, схваток, э, сила родов в силе схваток, и каждой схватки мы рады, да, встречаем ее с радостью, она обязательно закончится, мы ее продышим, и потом ты расслабишься да, и подготовишься к новой схватке, да. здесь я могу рассказать какую-то гипну. Угу. Дауле нужно образование угу. медицинское? Ну вообще сегодня на доул можно выучиться, закончив курсы долу, да, И для этого не нужно иметь медицинское образование, психологическое. И многие доулы, они работают, да, имея вот эту подготовку доульскую. Да. Но чтобы устроиться в роддом, да, чаще сегодня роддом, конечно, требует от специалиста психологическое или медицинское образование, конечно, это будет лучше. И, кстати, такой момент, вот каждая доула, она немножко разное. Да? Кто-то действительно увлекается какими-то другими техниками, они у них более любимые, да? какие-то телесные техники. Mm -hmm. Я, наверное, могу сказать по своему какому-то профилю, что у меня, наверное, больше доминируют какие-то психологические моменты. Это разговоры, я очень много разговариваю, что-то спрашиваю. Если я чувствую, что это нужно, да, спросить у мамы какой-то блок, она о чем-то переживает, и я это чувствую, она переживает, что она не готова да, сейчас его просто взять на руки. Мы можем это как-то обсудить. Да. О том, что с мужем сейчас какая-то у них странная ситуация, да, тоже. Но здесь нужно чувствовать грань, чтобы не слишком много разговаривать, потому что от разговоров можно устать, да, и мама устанет. И чтобы что-то важное было сказано. да? Угу. А, вот, я больше применяю какие-то психологические техники. Да? Вот. А вот э, если у Даулы, например, нет детей, угу. это вот как-то может смущать? Да, это очень хороший вопрос, да, потому что действительно, мне кажется, это волнует почти каждую маму, которая выбирает брать ей Даулу или нет. А есть ли у Даулы свои дети? Вообще я считаю, конечно, что... Это не имеет практически никакого значения. Больше значение имеет, насколько Доула заботливая, добрая, насколько она смелая и может рядом быть и оказать какую-то поддержку. И здесь будет это более важно. да? Но если у Доула есть какой-то свой личный опыт, да, то ну, это может быть будет лучше. Да? Доула сможет как-то лучше почувствовать. Ну, желательно, чтобы он был позитивным, этот опыт да, у нее mm -hmm. тоже. Но если у нее не было детей, не будет, я не знаю, но... Ну, это имеет не столь большое значение, как вообще, какой она человек, насколько она принимающая и может находиться в этой, да, в этой роли. Вот. Спасибо. И сейчас схваточки нет, да, и мы просто погрузимся немножко, погрузимся немножко в себя, расслабимся. Ты чувствуешь, как все твое тело расслабляется. Оно становится таким тяжелым, мягким, да, и можно внутренним взором пройти по всему своему телу, начиная с кончиков пальцев ног, твои стопы становятся тяжелые, такие теплые, бедра, спина, поясница, животик, да. Ты чувствуешь малыша, может быть, он двигается, может быть, он сейчас тоже замер и слушает нас. Да, ты прям видишь внутрь себя и смотришь, и даже представляешь, что же он там делает. Животик мягкий. Да, мы поднимаемся выше. Плечи, локти, руки. Тоже все расслабляется. Да? Руки такие тяжелые. Пальчики расслаблены на руках. Лицо. Лицо тоже расслаблено. Щелочки, губы, глазки, бровки, все-все расслабляется, да? Нет никакой эмоции, просто спокойствие. Ты погружаешься. Кожа головы расслабляется. Да, и можно представить, как будто бы ты оказываешься в каком-то туннеле, и этот туннель, он вокруг... В нем вокруг, куда бы ты ни посмотрела, листья зеленые, красивые. Ты идешь по этому туннелю, иногда между ними проблескивают лучи солнца, они светят. Тут тепло, светло, тебе приятно, ты идешь. И вдруг ты замечаешь, что среди листочков есть такие красивые бутончики, цветы. И эти цветы постепенно, медленно-медленно начинают раскрываться. Ты идешь, смотришь, и они все больше и больше раскрываются. Возможно, это красивые розы, да? И вместе с тем, как распускаются эти цветы, ты представляешь, что шейка тоже раскрывается, как цветочек, как красивая, большая роза. но может быть любого цвета, который тебе нравится. Да, и ты идешь по этому саду, и эти все розы для тебя распускаются. И в нем очень спокойно, тепло, хорошо. Да? где-то там ты уже видишь своего малыша все дальше дальше, но ты к нему приближаешься и совсем скоро уже совсем скоро вы встретитесь, ты его обнимешь, прижмешь к себе. У -у -у. Да и тут мама может быть уже даже приснула и уже даже нет необходимости что-то говорить. И я просто сижу рядом край мальчик. Вот. а потом резко начинается схватка и мама начинает дышать, и мы дышим вместе. Да, мы так можем продышать схватку, это может длиться примерно минутку, и возможно потом мама снова, да, я говорю, что схватка закончится, и ты снова погружаешься в это расслабленное состояние, да, и так может длиться какое-то время. Это прекрасно. Мы практически полдня провели сейчас в родильном зале Финляндии, в клинике Скандинавия. И на самом деле мы бы, мне кажется, не справились без с тем, чтобы показать, что же делает в родах Доула без вот этих вот двух красоток, которым я очень благодарна. И я хочу вас спросить. Вы первый раз были с Доулой, да? Вообще первый раз познакомились, что это такое? Давайте, вот прям коротенько... Что делает этот человек в родах? Зачем он нужен? И пошли бы вы теперь, задумались бы вы теперь про а, Рудсдолы? Можете ответить и нет, это вообще нормально. Пошли бы, конечно, твоя огромная поддержка, помощь. Да. Ты не остаешься один, тебе и массажик сделают, водички принесут, и расскажут, как дышать и что делать. У тебя массажик больше всего зашел, да, походу? все зашло, и души, и фитбол. А, в душе же мы еще, да, мы в душе вообще сидели в настоящем, и в ванной настоящей, да. Да. Так, Аля. Я бы пошла. И, и мужик тоже пошел бы. Я думаю, мы должны совместно, да. Массажик вот мне очень тоже понравился. Ванне релакснуть, это тоже хорошо. Ароматерапия. Больше всего мне нравится то, что э, можно послушать вот этот, этот релакс, гипнороды, да, как вы угу. вот мне объяснили, вот это все. История ты такой, лежишь, отдыхаешь, тебе вот говорят всякие приятные слова. Ну, то есть это очень круто. Это очень расслабляет. И когда еще всякие движения по телу, это классно. Нравится. В общем, как мне кажется, что если бы меня сейчас спросили, что такое долл в родах, я бы сказала, это про заботу, вот про заботу, про меня любимую, то есть все для меня. Я-то вообще-то сейчас все делаю для того, чтобы родить, то есть для ребенка, а тут что-то делают для меня. Ну, это вот такой мы сегодня вы. Как сестра, вторая мама. А вот, кстати, как мама, как сестра, как подруга, как кто долго. Ну, вот я говорю, как сестра, как, как сестра, вторая как... мама. Мне да? как мама ближе, даже. Uh -huh. Вот. Но ну, uh -huh. и наравне с мужем, я бы даже сказала. Uh -huh. Вот так вот. Так что это идеальная хорошая помощь. Я не знаю, как раньше рожали без этого 10 лет назад. Но сейчас, когда есть такая вот помощь, мне кажется, надо пользоваться. Мне тоже кажется, надо пользоваться, а можно мы Соню в кадр внедрим прям? Соня, можно вас? Я можно надо. вас? Вот мы решили, что надо пользоваться, да. Вот скажите, пожалуйста, сколько стоит эта услуга здесь у вас? Вы только здесь работаете, mm -hmm. правильно? Да, только так. в Скандинавии, на самом деле это большой плюс для меня, потому что я знаю коллектив, коллектив знает меня, это дополнительное. Да, это, это правда нужно, важно. Мне очень комфортно здесь работать. И по что касается стоимости, да, род из доулы у нас стоит 28 тысяч. И э, здесь очень важно, что доулу можно взять абсолютно по любой программе. То есть, если вы идете на договор с доктором, правильно я понимаю, да? Если вы а, идете да. на договор без доктора, можно взять дежурную бригаду, бригады, да, и можно взять себе долу. У меня вот какой вопрос последний, честно. если я определилась с и все хорошо, значит, мы подписали договор, там на какой неделе, кстати, можно... Ну, обычно это 35-36, но можно и раньше на любом сроке. То есть минут 35 недель я подписала договор, я еще не проходила курсы. Угу. Вы ведете их ну, как долго? Можно со мной, с парой, с моей? Да, у нас здесь есть такой формат, и я провожу это занятие, но длится полтора-два часа. Это проходит в кабинете, где мы встречались с вами в самом начале, где я сначала что-то теоретически рассказываю, мы разбираем все периоды. Чаще всего в последнее время приходят именно пары, uh -huh. да, и это и папа, и мама, и мы разбираем все. И тут же это про партнерские роды, чем папа будет помогать, у меня там и мячик, и коврик, и мы все пробуем. Иногда мама ложится на кушетку. То есть мы А то есть тоже ролевые, такая менее репетиция, ролевые игры. Мы все, что может быть как папе быть, как маме рядом с ним быть, они как раз пробуют, уже да, проживают немножко это. А, да, такое занятие есть. Сколько стоит? Оно сейчас стоит у нас четыре с Два часа? Полтора-два Полтора, 20... часа. Да, мы часто не укладываемся, но так бывает, что потом свободно, мы, если я вижу, что у нас свободно дальше, мы можем задержаться, потому что в конце столько вопросов, потому, что ребеночек родился, а про грудь, а про прикладывание. Это тоже все вопросы обсуждаете. Вопросы по уходу. И если Очень... я знаю, я, конечно, рада поделиться с этой информацией, потому что ну, они не знают. Но ну, это ладно. важно. А Никто ну да. не узнает ни от кого. Uh -huh. Поэтому я думаю, ну, еще на полчаса задерживаемся, и мы обсуждаем немножко кродового вскармнивания. Ну, это просто удобно. Я к тому, что если вот я уже с вами иду, то мне уже с вами, собственно говоря, и научиться этому. Опять ну, же, эта же коммуникация да. более плотная выстраивается. Uh -huh. И муж уже не начинает не бояться чужих людей. Например, uh -huh. выдержать ребенка. Uh -huh. Ну, это само собой, да, это само собой. Uh -huh. А, да, okay. и муж вот, мужья часто даже спрашивает вопрос. Вот я всегда стеснялась пойти к психологу, вот вообще это нормально. И вот тут, общаясь со мной, он понимает, что это возможно, это нормально. Я говорю, ну конечно, это же не значит, что вы... Псих. Да. <смех> У вас есть вопросы, вы человек, который заинтересован, чтобы решить вас, ваш вопрос. да? Это про развитие, это про... Ну да, про что-то такое То вот есть дальше папа может тоже стать клиентом вашим О, как да, психологом Да, есть мужчины, которые понимают, что он готов сделать этот шаг Отправить жену на консультацию, пойти самому, задать вопрос Что перед ним адекватный человек, который там делает все Вы здесь же ведете консультации как да, психолог Здесь же есть консультации психологические, Комбо. 50 минут угу. Но важный, кстати, момент Я не очень люблю вообще эту историю про соединение чтобы идола, и психолог. Да, вот здесь э, да, очень важный правильно. момент, потому что когда ты психолог, психотерапевт, психоаналитик, то тут границы да, очень четкие, и ты. Я не могу быть одновременно и психотерапевтом, и мамой, и сестрой. Да, Если мы выбираемся друг для друга в таком качестве, как ДОЛа, да, то мы уже будем в таких отношениях, это открытые отношения. Мы можем говорить на любые темы, да, все конфиденциально, но это немножко другие отношения. А когда это психолог, консультация, то здесь немножко подробно. Важное, Я другого специалиста, передам, посоветую, рекомендую. Но, как минимум, уже папа поймет, что психолог это не страшно, и можно, если что, если есть какой-то загончик. взаимодействие Короче, куча плюсов. И я думаю, что вы сегодня это все и увидели, и услышали. Пожалуйста, когда вы посмотрите это видео, обязательно подпишитесь на канал Славные Роды в Телеграме, в Ютубе. Где, где, где вы нас найдете, везде на нас подпишитесь. Мы уже давно подписаны.